Лидия Хачкина, город Екатеринбург, мне 71 год. Значит, у меня результаты, я сказала бы, замечательные. Я с 36 лет, у меня правое колено, э, деформирующий астератрос правого колена. И постоянная боль, и постоянно. значит, вот с 36 лет до 71 я постоянно под наблюдением врачей лечусь всякими, вся, вся, всякими, всякими способами. И курорты, и санатории, и токи, и что только я не принимала за все это время